Коллеги, всех приветствуем! Сегодня у нас 10 по очереди серия вопросов и ответов, так называемый факт, но ну, опять же в хорошем смысле этого слова. Сегодня мы начнем с 43 вопроса, всего их будет 4, и так не затягиваем, поехали! Итак, вопросы перед вами, не буду останавливаться на каждом из них, давайте перейдем к следующему слайду, там у нас будет 43 вопрос и на него собственно говоря начнем отвечать. Итак, в чем отличие Silverlight от Blazer? Blazer это новый Silverlight. Ну, в общем-то, давайте по порядку. Я тут подготовил некоторое количество слайдов. Собственно говоря, перейдем к первому из них. Итак, мы обсудим Silverlight и Blazer. И, э, в общем, давайте сначала с Blazer. Во-первых, что такое Blazer? Это фреймворк, который позволяет писать на C-sharp клиентскую часть. Ну, это так, если абстрагироваться от всех сложностей, ну, грубо говоря, это такой... C-Sharp UI, если хотите. Причем этот кросс-платформенный UI. И, в общем, самое главное, что он изначально сделан на стандартах. Это стандарт э, на базе WebAssembly, то есть он поддерживается всеми браузерами и всеми платформами, что на самом деле очень круто. Ну, в общем, имеет, э, на самом деле Blazer еще не закончен. Он имеет далеко идущие перспективы. Чуть позже покажу один слайд, который увидел на одном из... Э, забугорном, так, сайте, да, про Блейзер И, в общем, он имеет реально далеко идущие перспективы, и поэтому я буду его сильно-сильно, как говорится, изучать. А Blazor изначально умеет работать с JavaScript, что, собственно говоря, дает ему огромные плюсы. То есть, помимо того, что вы можете использовать новые компоненты, написанные на Blazor, вы можете использовать свои старые, собственно говоря, наработки на gs и также их, собственно говоря, внутри своих проектов инкапсулировать, то есть реализовать логику, а в дальнейшем, может быть, их переписать уже на Blazor. Собственно говоря, Blazor также может работать, как я уже сказал, на разных платформах. Это платформы Windows, Linux, Mac, собственно говоря, охватывает весь спектр возможных платформ. И я думаю, что на этом они, собственно говоря, не остановятся. И как доказательство, опять же, покажу один из слайдов. В общем, разрабатывать на Blazer можно будет изначально уже используя готовые компоненты таких монстров, как Telerik, DevExpress, ну, в общем, их на самом деле очень много, не буду все перечислять. Что же касается Silverlight, Silverlight изначально был рожден мертвым, и э, это, собственно говоря, его и убило. <laughs> Убить мертвого, если можно, то, собственно говоря, вот Silverlight так именно, именно и поступил сам с собой. Ну, во-первых, было уже много конкурентов, э, например, Flash широко был развит, во-вторых, Java-плагины уже хорошо испытывали, так называемые по-моему, или северлеты, не помню, как они называются. В общем-то в моду входил HTML5, где уже вообще не требовалось никаких плагинов, просто браузеры начали работать по-другому на самом деле. Ну и таким образом получилось, что Silverlight он появился в 2010 году и он уже был ну, не пришей, как говорится, к звезде, звезду. Не помню, что там пришивают, но не важно. На самом деле получилось, что он опоздал, на самом деле очень сильно опоздал. А если учесть, что это нужно было отдельный плагин, в общем тяж тяжело эта штука пошла. И, но ну, надо сказать, а это мне очень сильно нравилось я достаточно много программировал, порядка нескольких лет и писал достаточно серьезные проекты и, и мне нравилось писать на C-Sharp и UI-компоненты это было просто круто то есть мечта программиста-разработчика на одном языке э, сбылась да то есть я мог писать и на Xbox, и на Windows Phone, и в смысле мобильную разработку ну и в общем вот это вот все поломалось тем, что Silverlight не взлетел, как говорится если говорить про... Собственно говоря, Blazer, то посмотрите, на одном из забугорных э, сайтов есть, на самом деле, много видео, описывающие перспективы развития э, Blazor, и они далеко идущие. Во-первых, Silverlight, о, о, извиняюсь, во-первых, Blazor, он работает на Core, э, веб, и причем он работает в двух э, вариантах, вот первый и второй шарик, да, если говорить про Core как Blazor сервер и про Blazor э, э, веб-ассембли. А дальше развитие на самом деле получит, опять же, технология WebAssembly, он будет работать как ПВА, то есть э, может работать офлайн от, от браузера, и уже, в принципе, он может работать, ну, вот в некоторых вариантах реализации я это даже видел. Надо сказать честно, что довольно-таки такая, ну, чтобы честно сказать, и без матов, пытаюсь без матов сказать, да. Дебаг для WebAssembly, он такой, оставляет желать лучшего, да, то есть тяжело на самом деле это все запускается, сразу дебаг не подключается, некоторые события проглатываются, но это не важно, это все не поправит, я надеюсь, когда будет .NET 5, ну и в общем-то дальше в планах, я так понимаю, у Blazor работать под система Electron, то есть он может работать оффлайн как обыкновенный Windows приложение. Ну и в общем разработчики Blazor хотят сделать нативный UI, то есть Blazor можно будет писать на его собственных компонентах, что собственно говоря, рендериться будет в HTML, или в UI, или допустим в Zamarine форму, ну то есть уже используя кастомный, то есть свой собственный нативный, так сказать, реализация. Я надеюсь, что это будет, и Первую часть Blazor я видел очень давно, когда он только появился. Вторую как-то пропустил, потому что, ну, как бы, сами понимаете, это не то, ради чего нужно тратить время, потому что, вот, опять же, меня часто спрашивают, когда нужно изучать их технологию или там платформу, или там новые паттерны, ну, я имею в виду новые шаблоны программирования, я имею в виду при реализации в какие-то системы, например, ASP.NET, и yes, ASP.NET MVC, да? Вот с третьей версии обычно все разработки Microsoft, они уже ну, такие уже сильные, мощные э, инструменты, когда уже все отлажено, налажено и может работать. В общем, Silverlight э, как бы умер, хотя собственно говоря, штука была достаточно прикольная. Ну и теперь приветствуем Blazor. И в 5 будет его якобы там третья версия, которая будет уже мощная, работать с ней можно будет как говорится, go-live лицензия. И, в общем, они будут long-time саппорт его делать. Ну, еще хотел бы сказать, что .NET 5 будет представлен в 2020 году. То есть, вот совершенно даже Скоро, 10 по 12, будет веб вебинар, по-моему, насколько я помню. Ну, в общем, об этом можете прочитать дальше. И на этом, наверное, все. Поехали к следующему вопросу. Итак, следующая картинка. Вопрос номер 44 И здесь вопрос, на самом деле, такой, ну, непростой. Мне часто спрашивают, где должна находиться бизнес-логика, фронт-энд или бэк-энд Ну. Коллеги, на самом деле достаточно вам всего лишь определиться, что есть бизнес-логика. Вот как только вы определитесь, что это такое, сразу будет понятно, где это должно находиться. Я подразделяю бизнес-логику на несколько частей. Ну, во-первых, бизнес-логика, она в Clean Architecture описана как... Обособленная штука, которая может исполняться в разных средах, может управляться из разных клиентов, может прокидываться и храниться в разных базах. В общем, бизнес-логика – это что-то такое абстрактное, которое как бы на самом деле не зависит ни от UI, услышите, а, да, ни от UI, а, не зависит ни от бэкенда, то есть не хранится там, то есть от базы данных, и вообще, собственно говоря, не привязана ни к чему. То есть вы берете какую-то штуку, а потом к ней привязываете базу данных, цепляете UI, и у нас начинает работать приложение. Причем, независимо от платформы, независимо от базы данных, независимо от UI, там, я имею в виду, Blazor, да, в конце концов, вот эта штука должна просто тупо работать. Она должна выкидывать какие-то интерфейсы наружу, чтобы записывать какие-то логи в какие-то базы, должна хранить свое состояние в какой-то базе или в каких-то базах, если это микросервисы. Но вот эта вот штука, которая бизнес-логика, она должна быть даже не на бэкенде, грубо говоря, да, если... Но если мы подразумеваем бэкенд э, как э, связку базы данных, там какие-то мониторинговые системы, там какие-то контроллеры, то вот даже не на бэкэнде в целиком, а именно какая-то обособленная часть. Э, Когда-то был популярен паттерн, который назывался трехзвенная архитектура, когда бизнес-логика хранилась отдельно, а UI мог быть и разным, и бэкенд, ну в смысле и э, база данных могла быть тоже разной. То есть бизнес-логика хранилась как отдельная сборка, в которой просто она знала, куда положить данные, откуда их взять, и какие интерфейсы наружу выкинуть. Вот я придерживаюсь этой концепции, которая как бы даже не говорит, где она конкретно должна быть. Почему, с чем этот связан вопрос? фронтенд? Но на самом деле фронтенд имеет тоже э, право управлять бизнес-логикой. Но! Это будет бизнес-логика, привязанная к этому контенту. Например, вы из базы данных получаете... То есть вы из бэкенда через базу данных получаете какой-то набор э, данных. Ну, например, там список там, зарплат сотрудников, да... И э, UI должен решить, какому сотруднику что-то показать, как фильтровать. Ну, я имею в виду не, не управление через роли, да, это где-то на бэкенде должно быть, то есть где-то на, на уровне авторизации, на уровне э, клаймов так называемых, а именно отфильтровая. Да. Ну пусть будут не, не список зарплаты, а, допустим, список товаров. Вот бизнес-логика по управлению фильтрацией. То есть бэкенд выдал наружу. А как пользователь потом отфильтрует, в каких колонках покажет? Вот это как бы тоже можно сказать бизнес-логика, но это клиентская бизнес-логика. Она а бэкэнду по барабану фиолетово. Как там клиент, то есть клиентское приложение покажет, отфильтрует, удалит, отсортирует цвет, там, я не знаю, форма, э, ну то есть. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть, бизнес-логика, бизнес-логики это рознь, да, то есть, одна, есть бизнес-логика, которая влияет на бизнес процессы то есть, там поменять статус, да, там какой-то сущности, выдать его в доставку, или сохранить там ордер, там, или отправить уведомление вот это бизнес-логика. А то, что касается UI, ну, во-первых, с моей точки зрения, опять же, моей сугубо личной точки зрения, я считаю, что на UI бизнес логики быть не должно. Но там должна быть своя логика, и она не менее важная для, э, так сказать, ну, она не менее важна с точки зрения визуализации. То есть человек, когда смотрит э, ваше приложение, он должен как бы радоваться, а не то, что вывалит что, то, что попалось, там из базы пришло. Ну и вот, вот вам вот вам смотрите, разбирайте. Это что касается бизнес-логики. Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос звучит следующим образом. Что значит FullStack-разработчик? На самом деле достаточно интересный вопрос, и я хочу привести вот этот вот слайд, который ну, как бы такой в юморной, да, в саркастичной форме говорит о том, что такое FullStack. Это когда вы знаете название всех технологий, и, и, собственно говоря, знаете их не только название. Вот, вот, собственно говоря, вот это вот имеется в виду, когда требуется full stack разработчик То есть, другими словами, это когда вы знаете все, и backend, и frontend, и все технологии Но дело в том, что это немножко, на мой взгляд, опять же, не совсем корректное значение вот этого слова Full-stack, на мой взгляд, это... Ну, давайте примеры жизни. Смотрите, у вас есть, допустим, какой-то заказ товара, и к вам приезжает курьер. Он приезжает с кассовым аппаратом, он прям делает доставку. Он приезжает на машине, отдает вам товар. Что это значит? Значит ли, что этот курьер-бухгалтер? Сомневаюсь. Значит ли, что он водитель? Ну, возможно. Знает ли, что? Значит ли это, что он аналитик, да, чтобы считать, какое количество товара там допустим, да, если, допустим, это был гамбургер или пицца, значит ли, что этот курьер-повар? То есть, как бы тоже full stack, но, на мой взгляд, такое абстрагированное понятие, то есть далеко от этого. Что это означает? То есть, человек всего лишь привез вам товар, но он же не должен знать, как рассчитывается цена, не должен знать там, я не знаю, в конце концов, как устроена машина, там, как рассчитываются налоги, потому что там, как рассчитывается прибыль, как, как это из чего сделано. Но ну, то есть, когда программисты берут на работу, почему-то все думают, что он, если full stack, значит он должен знать э, все стейки, всех технологий, всех платформ, все э, я не знаю, все, все модели, все компоненты. Ну это чушь полная, это просто нереально знать все. Но если вы со мной не согласны, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, может быть, я чего-то упускаю. Но <coughs> много раз я сталкивался с тем, что если, допустим, я разработчик, то я должен понимать, как мое приложение запустить, ну, например, там на Linux, да, или там запустить его на XP третьей версии сервис PAC, там с установленным, там, ну, то есть... Я, конечно, теоретически мог бы это узнать и определиться, что, где, как ломается. Конечно, безусловно, разработчик, как разработчик, опять же, должен об этом знать. Но знать все невозможно, и поэтому нужно, в общем-то, иметь хотя бы представление о том, И то есть, э, что вы делаете. Да? И я, в общем, для себя определил такое понятие веб-разработчика. Я вот сейчас его зачитаю, чтобы в очередной раз не сбиться. Для меня FullStack разработчик – это такой программист, который знает, для чего он пишет код, для какой платформы, какой CI DC будет использовать, какие системы в окружении. То есть, понятное дело, что невозможно знать все, и, в общем-то, ну это просто аксиома, ее не нужно доказывать. Но нужно примерно понимать, с чем будет иметься дело, то есть, как будет выработать ваш код, на какой платформе. Другими словами, это... Даст вам понятие того, как должен быть написан код, как он должен взаимодействовать с другим, что должно логироваться. С точки зрения расширения текущего вида, текущих программирских вот этих вот тем, да, концепций, когда был монолит, стали микросервисы, то это, вот, вот это вот все усложнилось. И если вы пишете код, который неадекватно работает, например, CIDI, ну это чушь. Такой код писать смысла нет. Вы можете... <связать> ну, не нужно такой код писать, на самом деле. Вы должны писать код, который может быть потом жизнеспособен на разных платформах. И для этого нужно понимать, как эти платформы работают. Понятно, требовать от нас настройку Linux сервера или там Nginx базы, то есть там, ну, то есть понятно, я о чем я говорю. Я надеюсь, что понятно. Ну, и за этим давайте дальше. Следующий вопрос, что такое венсорсинг, применительно к микросервисной архитектуре. Нужно ли сохранять события, требует ли использовать подход Secure-S? Ну, давайте сначала так. Что такое event sourcing? Ну, в концепции, давайте так, есть разное количество определений event sourcing. Собственно говоря, в Википедии точного определения, на мой взгляд, нет, потому что Мартин Фаулер говорит одно, Википедия другое. Ну и, в общем-то, разные разработчики понимают это понятие по-разному. Uh, я только выскажусь uh, фундаментальную идею, которую высказал. <coughs> за фундаментальную идею, которую высказал Мартин Фаулер, и звучит она следующим образом. Я зачитаю, чтобы не сбиться. Фундаментальная идея источника событий заключается в том, что каждое изменение события приложения фиксируется в объекте события, а сами эти объекты событий хранятся в той последовательности, в которой они были применены в течение того времени жизни, ну, что само приложение. То есть, другими словами... Event это э, абстракция, да, то есть если говорить про паттерн, то это абстракция, которая говорит о том, что все события, которые применялись к какому-то объекту, они хранятся где-то, и их можно легко воспроизвести или можно не воспроизвести, ну как минимум можно понимать хронологию. То есть было событие, после этого в логах можно посмотреть, или в таймлайн, да, что было с этим объектом. То есть вот это вот Event Sourcing. Но еще есть Event паттерн, ой, то есть, извиняюсь, не паттерн, а протокол, да, то есть когда ваш э, сервер уведомляет вашего клиента о том, что э, было какое-то событие на сервере, то есть event sourcing здесь тоже как бы имеет место быть, в общем не нужно путать эти понятия, я возможно заблуждаюсь, если заблуждаюсь опять же, прошу вас, отпишитесь в комментариях но это вот то, о чем я как бы имею такое понимание а, собственно говоря, источник событий гарантирую, что изменение события приложения ну хранится в определенной, то есть в последовательности и вызовы этих событий. То есть мы можем, управляя вот этими, то есть мы можем откатить приложение, то есть мы можем реализовать такого функционала, откатить приложение на какое-то событие, то есть до какого-то, после какого-то, а также проверить, что с этими было объектами сделано последовательно после применения каждого из событий в этом, собственно говоря, журнале. Ну, таким образом ретроспектива, до да, каких-то изменений мы можем отследить. Вот что, собственно говоря, на мой взгляд, event сорсинг И если у вас другое понять, пожалуйста, отпишитесь. Но я, собственно говоря, готов с вами насчет этого поспорить. И давайте тогда перейдем. А, стоп, у нас у нас все закончилось. У нас э, спасибо за внимание. Следующий слайд. И, наверное, наверное, на этом все. Всего доброго. Пишите правильный код и комментируйтесь. Давайте общаться.